Я хочу передать слово вот Айрату Физрахману. Вы немножко позже подошли. И я, кстати, сказать должен сообщить телезрителям, что у нас еще один спикер, немножечко опоздавший, профессор-биолог э, КФУ Нафиса Мансурун Менгазова. Подошла. Добрый день, профессор И Айрат, буквально два слова о себе,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 Но мы работаем на общественных И началах. Это, это сайт «Европейский Татарстан»? Это, да, это бывший «Европейский Татарстан». Все понятно. У нас теперь, паблики в Фейсбуке, ВКонтакте активны. Теперь вот. уже понятно. Спасибо. Что вы хотели сказать в дополнение к вот, комментариям да, это а, небольшая ремарочка. Алекс, Алексей, да. а, так скажем, голос с окраин. Вот а, говорилось о присоединении земель. Угу. И вот в данном случае генплан практически никак э, в лучшую сторону э, положение окраин не меняет. Присоединение в начале 2000-х годов окраин не привело к развитию этих территорий. Наоборот, то есть я не видел ни одного социологического исследования, как люди прочувствовали это. У меня есть просто субъективные мнения с разных, с разных окраин. Практически все говорят о том, что лучше бы мы остались вот сельскими территориями. Потому что что мы видим на окраинах? Мы видим, что дороги там не развиваются, инфраструктура там не развивается. И а, даже сельские территории Татарстана они живут лучше, чем окраины Казани. А, и происходит хаотичное развитие этих. Вот Сейчас окраин. конкретно вы какие окраины а, вы я, имеете в виду? Я ввиду? говорю больше о том, что мне ближе. Это, а, это Аки, Киндери, поселок а, Нагорный, бывшая сосновка, которая сейчас mm -hmm. часть, которой стала новой сосновкой.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 Между Нагорным и Дербышками также, как таковой, дорога, дорога только есть через сибирский тракт. А люди-то не протоптали там эти 400 метров? Люди протоптали, люди ходят, люди пешком активно используют эти территории. Ну, пешеходные маршруты, ну, естественно, понятно, есть. Да. Велосипедные маршруты есть, а вот автомобильных их нет. То есть вот такой голос сокраен, да, и то, что, как бы, ну, мне, э, личная боль за эти территории. Все, я вас понял, и в генплане, вид. генплан да. никак э, на эти территории не обращает внимания в плане именно... Вы имеете развитие. в виду сейчас проект вот этого генплана, да, который обсуждается? Да, да. То есть там не, тоже никаким образом а, там, там инфраструктура есть не развивается? Там которые соединяют эти окраины хордовой дорогой, да, а вот э, внутреннее развитие этих территорий. И природно-рекреационный потенциал этих территорий хищническим образом э, ну, разбазаривается. Мы об этом немножко попозже поговорим, да, в том, что касается флоры, фауны, вот, сохранения редких видов и так далее. Да. Э, у меня...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 Магистраль регионального значения с 50-метровой полосой отчуждения отправляет под нож бульдозера около сотни домов в Салмочах. Это то, что касается домов в А вот в Нагорном уничтожить планируется не только жилые строения, но и приличный кусок Дербышкинского леса. Все это происходит, к сожалению, в негативном тренде безвозвратной исчезающей зеленой зоны в Казани. Безусловно, все происходящее вызывает вопросы как городским властям, так и специалистам и экспертам, которые могли бы разъяснить логику действий разработчиков проекта жителям Казани. Да, ну вот... По Нагорному здесь был озвучено. По Нагорному, слава Богу, разработчики сказали, что будут менять а, развитие вот дорожной сети. А, соответственно, разработчики услышали голос окраин. А, но вот делая дороги, опять же, хордовые дороги между окраинами, что они предлагают в инфраструктурном отношении этим окраинам? Только дорогу, которой будут пользоваться все казанцы, то есть проходной двор, <связать> это, это один момент. И второй момент по, по поводу сноса домов. Да, это немножко другая проблема. Я сейчас говорил о, об окраинном развитии. Но даже вот, если ссылаться на вот, вот это движение, которое возникло в Казани, пока хаотично возникло относительно сноса домов. Вот много поселков, да? Более практически 20 групп ВКонтакте только появилось против вот прохождения дорог. Вознесенская, Вознесенской, Салмичи, Новая Сосновка и так далее. Посмотрите контент, посмотрите там сколько людей в эти группах, да, как да, это все это кипит. Но что, это, да. эта проблема привела в слушаниях по генплану к другой немного проблеме. За счет вот голосов этих окраинов, окраинов не было слышны мнение относительно концептуальных решений по генплану. Утонуло все это а, в проблемах а, Новой Сосновки, Вознесенского и так далее. Это вы сейчас очень интересное замечание сделали. Это, это называется о вреде общественных дискуссий. Да? То есть, когда какая-то какая мелкая частная проблема начинает доминировать, и, извините за грубость, Вот кто громче кричит, да,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 Да, частично конечно. Если согласен. можно, коротко. Есть и другая да. проблема. Вот, есть, микрофон, по, микрофон поближе к себе. Как только вот эти хордовые дороги, я их не называю кольцами, потому что они не замкнутые, хордовые дороги, как только построятся, создадутся новые проблемы. То есть там вырастет еще город, и транспортные проблемы вдоль дорог еще больше да, вдоль таких дорог. И и поэтому институт генплана Москвы создает проблемы еще и на будущее, то есть конфликтная ситуации и качество жизни будет падать. Вот. А проблема Девочка, в чем? Э -э Площадь города сейчас 65 тысяч гектаров, то есть 650 квадратных километров. Вот мы за ближайшие 15, даже 55 лет, э -э город на этой большой территории не построен. И поэтому задача построить... Полицентричный город. Вот весь город трогаться ни в коем случае нельзя. Допустим, развивать 2-3-4 центра, где построить действительно настоящий город, где будет, городская жизнь будет организована. Вот в принципе, вот, как городской центр у нас фактически только кварталы. Остальное город у нас где-то нечто среднее между деревней и городом.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 Вы что очень много оврагов прочих, раньше которые считались, в общем-то, непригодными для строительства, а сейчас они, в общем-то, при новых технологиях даже предпочтительные. Вот. Для прокладки транспортных коммуникаций? Нет, для транспорта и для строительства домов и жилья. Дом и в Ну, и, не знаю. Нет, это очень хорошая места. Хорошо, спасибо вам большое. Юлия, что-то есть добавить еще? Вот, а, основная проблема, как я вижу, этого генплана, а, это действительно это люди и природа, да, люди Проблемы, которые создает новый проект генплана, они связаны с людьми, с местными людьми, которые уже живут. В какой-то части города и с природной территорией, которые по сути создают комфортную среду для этих жителей, то есть решая проблемы а, интересантов, а, как бы может быть более высокого порядка финансовых структур, девелоперов. А,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 Футболки, насчет которого я здесь нахожусь, это Казанка, большая зеленая территория на Гаврилова. Они все типологические, они все одного порядка. И как правильно здесь было замечено, если мы все-таки пойдем от общего к частному, да, Важный недостаток именно проекта, такой концептуальный недостаток, да, это достаточно большой документ с теоретической частью, ну, понятно, с практической да, да. обоснованием, но по своей как бы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 Это все сейчас а, приводит к такому пшику, да, то, что мы видим а, социальные высказывания, да, напряженность. Это все на самом деле такая а, псевдодемократия, псевдообсуждение. Да, потому что решения все равно принимаются не на, не на этом уровне и не учитывают ключевых моментов. Что можно было сделать на самом деле? Юлия да? Ивановна, вы так говорите, что мне остается только вот взять и сказать, ребята, заканчиваем.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 Страны не договорились, не существует единственных региональных правил, по которым должны развивать устойчивость территории разные регионы. Но это не значит, что регионы не должны эту работу проводить. И в рамках генплана такие расчеты на нашем материале, какие у нас опасности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 неположительных моментов обнаружилось именно при, в этом генплане. Но И здесь когда... вы не работали как эксперт. Что? При... Я приглашалась периодически. Как эксперт, периодически приглашалась. Mm -hmm. Причем была обозначена в документах на приглашение как житель города Казани, как кстати. Красота. И мы все практически... Архитекторы, проекты. Ну конечно, жители, да. И поэтому вот...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 Дает лес, который находится вот в Аки, Я тоже поклонник всех этих территорий